Олег встанет, сейчас Олег еще на ящик залезет, подожди. А чё, он может выше стоять? Вот я трес, у меня там руки не хватило, тогда подсечка была. Оп! Извиняйте, товарищи, ошибочка вышла. Обманул он меня. Дурилка картонная, да? когда руку упрямляешь кверху игра меняется она вообще почти не трясется идет там вот что-то как-то непонятное было что-то он не хотел ну, вот там 40 штучек 10 штучек 15 а становится. остановится он ловится, да? Замерзает лунка? Да Вроде плюсовая температура, а все равно Ой, Олег начал дирижировать там Научи, ну, так это все рыбу выловит, все секреты Мы начнем опускать сейчас отсюда Раз, пусть лысина загорит То весь черная, лысина белая Скажут парик носил, наверное Нет, Эта лунка не очень, так чтобы очень но... Рассказывать что-нибудь Она запишет даже звук рассказать, я вам все рассказал, уже. что искать надо по уровням его, бывает выше, бывает ниже, бывает содна стоит он вот. и тряски менять тряски медленную проводку, но ну, почаще трясти Тогда он это бывает... ну, Стоит, а потом это... А когда ты быстро проводишь, трясешь. Даже это и быстро тряска, Это не то. Вот он. Вот он есть. Даже бывает так, что две проводки делаешь быстро. Очень быстро. Чтобы он не успел схватить. Когда нет поклевок. А потом это медленную проводочку. И тоже берет. Менять надо, подбирать проводки. Надо подбирать. Вот. И пробовать с наживкой. Бывает на мотыля только на одного. Бывает лучше, когда 2-3 мотылька садишь. Бывает, оборот садишь. Опарыш, а сверху мотылек. Или, как говорят... Только опарыши, один-два. Пробовать надо. А то менять мормышки. Бывает на одну мормышку не берет или плохо. Вот, другую ставишь, она раз пошла. Вот как тульские работают хорошо. Потом эти цветные работают хорошо. До 7 грамм. А 7 грамм это леска 0,11-0,10. Можно загнать на глубину до 8 метров. Она работает как говорится 0,7 да. а 0,7 грамма да 0,7 грамма что налегонькая все это и мелкое и он только выдохнул, она уже ему по самой жабры влетела конечно если он когда валом берет дуром то можно и толстую леску и хоть чую, он будет храпать когда праздник души называется когда у него жо по первому либо по последнему попадаешь там он на все ну это на вторую я ставлю этого имитация мормыша муха оранжевого цвета вот. и он на нее хорошо берет тоже и там подсаживать не надо ну, второй крючок это подвеска как говорится вешаю прямо на леску делаю петлю вот и в этой петли он она более чувствительная в петле он гуляет что вдохнула, она подлетела к нему ну человек... что что-то перестало заплатит я же сниму в все, все все до копейки Ну что, может луночка отдохнет, да и заработает, может такое быть. Да. Хотя говорят, что не отпускать да. не надо, иногда надо отдать отдохнуть ей маленько. Да, починю. Как сегодня он клевал и с и с полутора метров, и с метра, и с полутора брал. Сейчас попробуем подняться повыше, как сработает, посмотрим. Наложишь? Наложишь? Наложишь? А? С тобой? Нет. Давай. Нет, это уже где-то К полутора метрам приближаемся Там не были запасные строчилы? Там не нахер, нет, пока не тропит С одной стороны, он А? Наташ ни разу не показывает, как он закрывается. А -а -а. Даже закрыл один раз. Поняла? Ой, прошло полгода, наконец, на год. Ну ты чё там браконьерный, ч ⁇ шапец? У него глаза рыба, больше, рыба. чем он сам весит. Это я Да когда это было? Повторение ощущения. Ну она с этим говорит? Можно дали, блинку это у дна сделать такой. Что он иногда не выдерживает и хапает. А потом мотор, подъемчик пошли. Медленный подъем, но активная тряска. Тоже он бывает, не выдерживает. А когда? Что-то мне кажется, да. что у меня лысина льдом покрывается. Да, да. <свят> вот посмотрим потом. Надо, надо что-то приодеть. Не поймешь. Шапка потеет. О! Олег втихаря уже что-то тащит. Пристроился, мать твою. На быструю тряску. Ну вот я тоже был. Подбирать надо. Сейчас вот я пойду быстрее. Тоже трясу. Тряска такая активная. Ну, не медленно, а побыстрее пойду. Вот она. Вот она есть. Вот и все. Тоже активная тряска, но только подъем более быстрый. Вот он. Взял секретную Сашкину муху. Что там? Этот тебе все расскажи ты потом будешь рассказывать всем на что ловится никому рассказывать ты найдешь ты, ты всем расскажешь что не берет Вот мы ее сбоку долбим. Он может просто ее -то носом толкать. Опа, по зубам однако. Почувствовал я его. Но чувство, к количеству не пришьешь. Тоже вот такая игра, и более, быстр... О, так, более быстрый подъем начинаешь. Он есть. Они же бывают, Саш, как вот станут, скопятся, да. И смотрят на нее. Только одному стоит одного-второго выхватить и раздраконить, да? И все, и он пошел. Помнишь, как у тебя было тогда? Камеру ты опускал, глядел, не берет. Я подошел, тряску дал ему нормальную. Одного-второго ты сел и пошло. А до этого ловился этой лунки. И все, он встал и... Подбирать надо. Ну, а это, они говорят, вот там полная луна, худая луна, все. И на полную луну ловили, как говорится, это. Найдешь, где он стоит, наловишь. Не найдешь, не наловишь, что другие. Смотришь, еди... было же такое, что эти мало ли, что-то все, другие едут. Да хорошо, взяли, все. Тут бегать Пять, надо. Попёр. А бывает и день пробегающий что-то с два. И вот не нашел его и все. Может что-то она не так, это в смысле, ну она же дает какие-то волны или что-то в воде. И что-то не то, ей не нравится и все. Я смотрю, вот капельки хорошо работают. Йо, раньше пока. я уралочки мне нравились но вот капельки как бы они это хорошо отрабатывает так шапка высохла можно перевернуть ее я рассказывала, как эти как руки отогревать в мороз с лисань подмышки да что подножки... только не в не этой не под свитер, между свитером, а вот именно между телом и рукой. Она ж горит рука, и она отогревается махом. Если так вот, что подморозили, она махом отогревается. Я так всегда руки отогреваю, что, что беру вот так вот раз, и в эту сторону, если вот растянут, а так по одной раз под самой это, и все. Потом хочешь, она ж горячая. Махом, а так отморозишь? Она яйца ходит. Не, ну яйца это это это этот сказал, Высоцкий, фильм «Высота», как они руки отогревают. А я посидел тогда, подумал, думаю, как пихать туда это. Все, думаю, дай-ка я подмышку, раз, и все. Что вот как-то было на Урале, или где-то замело, солдат свои рукавицы отдал, отморозил руки себе, да. А если бы он знал вот эту хуйню, да, что можно запихать подмышку и отогреть одну руку, вторую это. Он остался бы с руками, и также тоже где-то кого-то прихватило на трассе. То же самое. А нигде вот об этом никто ничего не говорит, мозгов дальше нету, Вот блядь, посмотрели фильм, а дальше включить мозги и подумать, а как это можно воплотить более так реально. Они все пихают под мышки свитера вот так, да? А что толку-то? Она не отогревается, это очень долго надо. А тут она буквально несколько минут и она все уже у тебя, нормальная рука стала. Так ты чувствуешь, тело у тебя как все равно как духовка, когда руку засунешь туда. Ну а ноги что сейчас? Сейчас такие эти вот эти вот спиннины сапоги. Что в них и не замерзает. Просто прохладно становится, бывает. Вот Походил маленечко и все там. Сапоги, конечно, это вот А? А вот эти целого, это хороший, да, я потому что рыбачил И вон так рыбачил все Хрень это все, и вон так, ноги только так мерзнут Только так замерзают И потом он ты, они это Они влаги напитываются Чтобы просушить, это хорошо я придумал Раньше фены были женские эти С гофрированным шлангом таким вот. И я туда и вставляю Полчаса и он сухой во втором пока телезасмарю или что. Вот, и не надо никуда ставить, ни на печке, ничего. Вот он выдувает. Таки воздух ставлю. Не самый горячий. Там два три положения. Первое просто воздух, второй теплый, а третий уже горячеватый. Вот я на средний оставил. Вот. Чтобы не сильно так это нагревать. Хотя он ну, и так бы он высушил, потому что там же для волоса не сжигается же. Ну вот, постучали, побринчали и пошли. Интенсивная трясочка. Более быстрый подъем. Кто хочет узнать скорость подъема, пусть считает там. Раз, два, три, четыре. И вот смотрите, что на уровне до скольки досчитает. тут, вот, что я поднимаю. Ну и как я говорил раньше, что тряска меняется с поворотом хлыстика. Тряска меняется. Так один, так второй, так третий тряска. И три тряски в одном. он На какую-то он может взять. Коля, что, звезда экрана будет? Блять? Надо же опыт передавать. Некоторые же вообще рыбачи только начинают. Надо передавать опыт, чтобы знали, как, что там. А то придешь иногда, смотришь, как они трясут, что у них там настроено, что это. Вот уже вторая, сейчас третья тряска уже пошла. Потому что когда ты вниз кивок держишь, да, тряска более интенсивная, там мормышка ходит. Кивок, когда начинается этот хлыстик выпрямляться, уже помедленнее. А когда кверху кивок, она вообще там еле-еле трясется. Вот так вот она идет, более агрессивная тряска. Опа, прикосновение было однако. Слабенькое, но было. А что, когда-то меня учили. Где-то я подойду молча, смотрю, как человек трясет, какой его, какой чё, ну, без спросов даже. Если башка есть у тебя, ты сообразишь почему и чего как. Можешь леску спросить, какая мормышка, ну леску спросить, какая толщины. Посмотреть, как играет человек, который ловит. Вот она, третья трясочка пошла. Сейчас попробую повыше попробовать погнать. Все-таки на халяву. Что-то он хуже. У тебя как, Саня, берет? Так, веселее берет. А. Что-то как-то это, послаб же да, стал? Он может и стоять, и не брать. Его пикают, ну, вот. что бываешь, вот сейчас вот кивок перевернул, посмотрю как будет. Игра другая, более резкая получается, когда переворачиваешь. Ну что, подвесочка работает со что я? А? Под этот, под а мотыль. Я в кемеру а вот, по, а. по белой рыбе вообще атак. Да будет она работать, что Как червяк. Как мормуша вяжешь, если, да? Вот, что зеленая работает, но оранжевый по окону вообще изумительно. твоя сейчас будет пустоту снимать. О, думаю, я... а?